Всем привет, с вами Лев, это новая серия в похождении. В принципе, ребята, это третья серия, и я хочу объяснить, почему я не записывал целый месяц э, этот летсплей Вообще, у меня был такой перерыв на канале, я много чем другим занимался, там, в плане сборок, в плане вообще на будущее, что будет на канале То есть, такие вот планы создавал на будущее Я о них пока что рассказывать не буду, потому что это мини-такой такой вот секретик, да в принципе, вы все сами увидите. Так, почему я вообще начинаю от лица этого кабана? Точнее, не от лица кабана, а на него, блин, свечу э, вот этим оптифайном. Короче, ладно, в принципе, всем привет, да? Короче, видите, я построил такой вот гигантский домик, в принципе, как видите, реально, ну, не маленький. В принципе, много чего здесь можно отстроить. И везде, видите, искаженные грибы, чтобы не подходили ко мне всякие вот эти кабаны, блин, пиглины и так далее. В принципе, они на меня постоянно нападали, даже когда я в броне, блин. Они могут взять, блин, как крысы на меня напасть в спину, вот эти пиглины. И все. Единственный минус то, что кабаны спавнятся на моей базе вот здесь вот и вот здесь, Да. Вот здесь едко спавнится, вот на юху чаще спавнится, и это не очень правильно, такого не должно быть, поэтому нужно сходить в обычный миг и заполучить искаженные факела, чтобы они если что здесь не спавнились, либо сразу разбегались, потому что у меня нету угля и воду его добыть нельзя, хотя это странно, потому что в базальтовых дельтах по идее их можно было бы добыть, но их почему-то не добавили. Ват Или добавят, не знаю, кстати Давайте поедим еды М -м Немножечко, если что, я их С помощью палочек только могу э Пережать еду Или переплавить руду э Да, кстати, я спалился, у меня 56 Золотых слитков, ребят Я просто миллиардер, я э Триллионер какой-то, потому что Вы понимаете, сколько это слитков Это дохренища просто Потому что, потому что Во-первых, давайте костер сюда поставим искаженный И дело в том, то, что это просто офигительно Почему? Потому что Теперь я смогу торговаться с пиглинами э, Крафтить всякую броню Там инструменты и так далее Это просто, ребята, ну офигенно То есть я вот столько смог добыть золота и, Короче, ребята, мы будем Создавать портал в ад э, Точнее не ват а наоборот в обычный мир То есть как бы наоборот То есть раньше создавали портал в ад, А теперь будет портал в обычный мир Хорошо, в принципе, у нас есть один обсидиан, нужно еще 9 хотя бы, а лучше 13. Смотрите, вот столько, кстати, блоков добыл, потому что, видите, это же территория, все нужно было сносить, всякие деревья, делать все ровно. Кстати, вот они, эти кабаны, здрасте, вот они, наши пиглины, теперь мы можем с ними торговаться. В принципе, мы этим и будем сегодня заниматься, да. Основная часть сея, в принципе, наверное База у нас готова, в принципе, все отлично Так, пигдены, идите ко мне Ладно, давайте я с вами буду тоговаться Давайте, идите ко мне Скидывайте мне обсидианчик И что-нибудь еще Так, опа, Незер, Незерский кирпич И э, плачущий обсидиан Неплохо, в принципе Отвали, отвали Отвали, кабан О, еще бежит О, пацаны, молодцы, еще стреляют в них Давайте, я помогу вам Давайте, давайте, давайте. Охотимся вместе с пиглянами на кабана. Давайте, пацаны, на кабана охотимся. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Опа, опа, опа. Не теряй меня. бог красавчик. Он еду заполучил, да? Или я? Не, он, походу. А вы чего не танцуете, кстати? Я ни разу не видел, как они танцуют, кстати. Не упадите только. Дурачки бегают как-то странно. Может, вы поторгуетесь со мной? Кто первый <смех> обиделся, да? На того, окей. Давайте торгуйтесь, пацаны. Давайте мне обсидиан. Так. Ну, это, конечно, все хорошо. В принципе, кожа тоже неплохая вещь. Для книжек, например, для будущего. В принципе, это у нас именно Незске похождения, поэтому мы здесь будем именно э, больше, э, так сказать, кстати, у меня нитки и еще один обсидиан. Неплохо. Но мне нужно больше обсидиана. Есть еще один обсидиан красачки вы просто молодцы Мы сейчас создадим портал Нам нужно, кстати, железный слиток и кремень В принципе, грамми у нас как раз есть А вот насчет железа я не уверен Я не помню, где его взять можно Ты не стреляй, я а со мной торгуйся Понял, да? Со мной торгуйся Так, что ты мне дал? О, сгусток мы Неплохо вот это, кстати Но у нас, по-моему, он тоже есть Что ты отличишься на меня? Давай, еще один обсидиан Неплохо Рассматривать золото Не фальшивое Да, не фальшивое Все честно, все честно, да Никакого обмана Так, ну давайте Так Давайте обычный, пожалуйста, мне Обсидианчик, потому что мне нужен именно обычный Чтобы попасть в обычный мир Я снес портал с прошлой серии Потому что это не очень честно, его создать в креативе, и как бы он там останется, его просто поджечь надо, я решил все честно сделать и сейчас с помощью торговли я буду обсидиан э э себе добывать так, давай, еще один, молодец, может ты дашь сразу нет кварц, давай еще тебе скину давайте, давайте ух ты, зелька Огнестойкость на 3 минуты, нифига себе. Вот это, конечно, четко. Вот это реально четко, кстати, гравий выпал. Но не страшно. Это еще гравий, еще обсидиан. Молодцы, молодцы. 6 обсидиана. Нам нужно еще 3 хотя бы. Сегодня я хочу попасть в обычный миг домой, так сказать. Эй, -э -э, да вы чё? Взяли, кинули меня. Скорость души, третьего уровня! Офигеть! Вы понимаете, с каким шансом она может выпасть? По-моему, полтора процента, если я не ошибаюсь. Офигеть, ребята, это просто круто. Блин, одного скинули. Давай я помогу. Давай я помогу. Вот я тебе. Подожди, подожди, б-б, б-б. Не убегай, я тебе даже еду скину. А, не, не скину, Пошел нафиг. Еда моя. Давай, давай, подбирай, подбирай. Э! Ты чё? Нет, не скидывай, пожалуйста, только в пропасть. А, мне сразу дается. Давай, давай еще. Угу, подбираю Давай что то не везет. Блин, 13 золота осталось 13 попыток Ну чувак, ну давай Если не хватит этого золота, то это вообще жопа, блин Я, блин, старался добывал, блин, по всему аду Ну, кстати, еще золото. Только его мало явно Небольшая жила, мне кажется Один блок только или два ну давай, давай, давай, скидывай мне. Скидывай то, что я хочу, пожалуйста. Походу мне не хватит, блин. Ты обсидианчика. Давай, два обсидиана Два обсидиана осталось, давай. Я жду. У нас чистая торговля с пиглинами сегодня. Давай, давай, рассматривай. Я тебе кидаю, блин, все. Не-не, все, я тебе не кину, пошел нахрен. А подожди, а что скинул? Он что, обсидиан скинул, что ли? А куда он упал? А. а, А. А, а, а. Это что? А, это Незосский кирпич. Мне почему-то показалось то, что не заид вообще, блин. Хотя Незаид явно выпасть не может. Ну, может сейчас хотя бы еще один. И одного обсидиана не хватит. Двух обсидианов не хватает. Вот и твой, конечно. Надо было не только с тобой торговаться, на самом деле. Это ты, блин, твой пошел нахрен вообще. Ненавижу тебя. Плохой торговец, блин. Ненавижу. Да опять они заспавнились здесь. Пошел нахрен. Кабан, это моя территория, На каком основании имеешь право здесь находиться? Это моя база. Видите, я ее прям разнес. Иди сюда. На. На. Они, кстати, не всегда агнят на себя прям жестко. Вот я заметил. Тоже не понимаю, как это работает система. Так. Какая, кстати, сложность? Нормально. а-а-а-с. Какого фига нормально? Сложная должна быть. Я хатковщик, блин. Ну, кстати, я не помню, может быть я все именно нормально играл. Не знаю. Так, 8 обсидиана. Нам нужно еще два. И тогда мы можем отправиться в обычный миг. Точнее, мы в обычный их тоже отправиться не сможем, потому что нам нужно э, поджечь. Нам нужна зажигалка, а для этого нужно железо. Э, железный слиток один. Я. откуда его вообще взять можно? Железный слиток? В принципе, также можно с ними торговаться. По-моему, с каким-то шансом выпадает. Э, выпадают железные слитки. Э, железные эти самые. Не железный слиток, а железные наггет с этим. Железный самородок. Так, хорошо. Э, окей. Так, еще один кабан. Валю, валю. Еда ко мне домой приходит. Нормально. В что в панике? Бедненький. Так, еще палчик сейчас закину. Если успею. Вот так вот. Только палками, друзья. Только палками приходится. В принципе, ребята... Золота больше нет. Золота больше с нами нет. Да-да-да. Я просто решил, ребят, честно поиграть. Потому что, правда, когда у тебя не хватает... Когда у тебя уже есть портал, и тебе нужно его просто поджечь. Это уже другое дело, ребята. А когда у тебя нету портала, и на него тоже надо подкопить. То как бы... Это более-менее честно, да. Так, хорошо. Хорошо. Есть кирка, будем добывать золото тогда. Только золото я уже на, около своей базы вообще не видел давно. То есть его тут маловато. Я вообще куда-то подальше ходил и там уже золото находил. Здесь его практически нету. Хотя почему нету? Блин, кабан. Блин, ну еще агрится, блин, на полную. Твою мать. Нет, нет, нет, пожалуйста, не надо. Не надо, не надо Пошел отсюда, уйди НЕТ Твою мать Вот это было обидно, конечно Тихо, тихо Давай, мы, мы друзья, мы друзья, чувак Мы друзья, мы друзья, мы друзья Тихо, тихо, можно я в тебя? Можно я в тебя? Беги, беги отсюда, беги, беги да, беги. Твою блин мать Я все просрал, как всегда я умею играть, да, я вообще профессиональный игрок, блин. Так, давай, я уберу дверь. Жесть, конечно, жесть. Я вообще не знаю, что за жесть. Так. А, вот они Иисусы. А, -а, -а, -а, -а, -а, а, нет, пацаны, пацаны, пацаны. Мы нормальные, мы нормальные, я нормальный, я нормальный. Он меня иисусы отобрал, твай. Одна жизнь. Ну-ка быстренько заправить надо. А, собственно, что мне делать? Ребят, он у меня броню отжал. У меня нет вообще золота, чтобы какую-то броню сделать. Жесть. Не знаю, ребят, не знаю. Я могу искаженный гриб взять и пойти что-нибудь сделать. Ай, блин, упал сразу. Нам, в принципе, сюда и надо, по идее. Жестяк, ребят, конечно, упал, блин Теперь без ресурсов О Блин, ну его надо вольнуть, а он не дастся Он уже агрится на меня Не надо Агрится как, блин, на этого самого На кабана, блин, на меня че я вам сделал Тут еще, блин, стреляет Хотя, а -а -а. наверное, лучше, когда стреляет Но их только бить, ребят Их только бить Блин, у него еще броня на шипы, нифига себе. Тихо, тихо. Есть! Твай, да? Вот падла, блин. Отдай мои сукцы. Вот штаны штаны надел. Я надел, я надел. Или он на меня сонагнится будет, потому что я. А, ну маленький, ладно, маленький он вроде как хороший. Блин, капец, блин, вот это было жестко Это было жестко, блин, пигли, пиглины, блин, твои Пиглины вообще собаки, блин Взяли у меня все, отобрали, блин нагрудника нету а, короче, я жесткий Я, короче, сейчас буду как Самый настоящий, блин, ненормальный человек Нападать вот на этого пиглина Потому что у него нагрудник И, скорее всего, этот нагрудник он мой А, нет, не мой Упс, так, ладно Mm, у нас есть две кипки. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Не нападаем. Мы нормальные. Я нормальный. Все хорошо. Все хорошо. Не нападаем, не нападаем. Я нормальный. Все, у меня броня есть. Я никого не знаю. Ничего не знаю. Все нормально, да. Я никого не трогал. Нет, нет. Да пошел ты, Дахлит, слышишь, ты. Ладно, раз война, то война. А, один удар надо было сделать всего лишь. Я от него убегал, блин. Так, надо повыше. Надо повыше. Ну, повыше мы, в принципе, сможем. Так, вот сюда, да? По идее, да. Блин, вот это жесть, конечно. Хаткор, блин. Как, как всегда, блин, во всех сиях меня убивают. Так, я немножечко использую вот этого стебля. И немножечко поднимемся. А что так высоко-то? Подождите, я вообще туда строюсь? По-моему, да. Вроде как, да. Все, отлично. Вот сюда, отлично. Ага, но я немножечко не там, конечно, вышел. Но все-таки здесь тоже можно, поэтому не страшно. Вроде как на меня эти пиглины не должны охотиться, да? На меня. Потому что я это далеко сделал. Это дело, блин. Но их пришлось убить. Да, да твою мать! Найс. Nice. Я просто поплопнул. Ребят, я это специально делаю. Скажите, кто-нибудь. <laughs> зачем... Что Я делаю не так, ребят. Просто это что-то дичь. Я опять все просрал, как всегда. Че я твою не так? Я не понимаю вообще. Где я умер, кстати? Я здесь бежал, бежал. И где-то вот здесь, по-моему, и упал. Вот здесь, вот, да? Ну, конечно, блин. А как мне туда спуститься? Ну, такой высоты... Ну, я могу вот так сделать. Отлично. Броню одевай. Молодец. Фу, хорошо. Вещи спас. В принципе, вещи такие себе. Но все таки они нужны. Потому что, ну, броня как бы... У меня вообще золотой брони. Ничего э золотой. Я все золото продал этим свино-зомби, блин, грёбаным. И они мне не дали даже нужного количества обсидиана. Мне теперь приходится добывать, блин, э для них, блин. Чтобы они мне тут... Портал, вы нормально сделали. Вот такая вот, ребята, ситуация грустная. Хорошо, что у нас еда хотя бы новая есть. То есть мы можем сейчас хотя бы что-то сделать, какую-то еду дополнительную. Это неплохо. Так, есть меч, если что, нужно блоки взять, потому что без блоков тут вообще жестяк какой-то. Вот, вот столько возьму. Погнали, чё? Погнали. Э, в принципе, погнали искать золото, потому что... Золота я нигде пока что не вижу С золотом здесь какой-то Дефицит уже начался Так, блин, на меня опять Кабаны нападают, иди отсюда Сейчас сейчас тот Еще будет нападать Чего вы на меня всягнетесь-то, кабаны А? Блин, тут страшно ходить Честное слово, Ёб твою мать Сейчас упадет еще, не надо Не надо, пожалуйста Да дайте мне добыть золото, иди нафиг Короче Ой мне страшно. Один неверный шаг мне жопа. Да? Походу да. Так, ладно, я сюда. Я иду сюда. Я, в принципе, сюда и хочу, потому что здесь... Или нету здесь, нифига. Пригидится вот здесь только вижу, но это фигня. Нужно хотя бы золото 15. Два стака добыть хотя бы. Что на меня натягивать, это лук, я аж нормальный. Э! Да ж нормальный, у меня золотые вещи-то есть! Ты чё? Я ж нормальный! Ч они на меня охотятся-то? Я их никогда не пойму, мне кажется, этих выводов. зомби, блин. Точнее не свино зомби. зомби я пойму, они нормальные, они меня ни разу за летсплей не, не, не били, не бегали за мной. Не успели еще. Кстати, лава мягкая, здорово! Привет, привет, привет! Я бы вас приучил, конечно бы С удовольствием бы на них Катался бы, кстати Но, к сожалению, пока что я это сделать не могу Потому что нету ни седла, ничего так, хорошо, вижу пока что золото Но мне, блин, этого золота вообще маленькое количество Его тут нету просто Да, просто нету золота Вот нету и Ну Пропало куда-то Кстати, здесь, видимо, я и добывал его Сверху только Блин, золота нету вообще Я даже не знаю, что делать Дефицит золота, блин В начале серии, блин, был миллиардером, блин а Все спустил на этих зомби поганых, блин Блин, ну реально издевательство какое-то Чисто сегодня всю серию ради портала, ребята, будем э -э Торговаться с зомби. По идее, они должны железо с каким-то шансом тебе давать Поэтому я смогу зажечь портал, но этого они тоже не сделали, блин. Непонятно почему. Да. Обидно, блин. Так, 59. Это все тоже очень мало. Я говорю то, что нужно 2 стака хотя бы, потому что шанс то, что за 6 слитков э, выпадет то, что тебе нужно, это очень маленький шанс, правда. Это минимальный шанс то, что такое вообще... Повезет так, блин. Вряд ли мне повезет. Так, ну вроде как здесь уже получается нужное количество набить. Но На самом деле непонятно, нужное, ненужное. Мне непонятно, повезет или нет. Также, да. Но когда у тебя есть хотя бы два стака этих золотых самородков, то есть хотя бы шанс то, что тебе повезет. Потому что это э, где-то 14-15 слитков золота. И это уже не так уж и мало. Два-то блока, мне кажется, выпадет. Э, обсидиана. Так, но мне нужно, чтобы еще железные слитки выпали. Кстати, смотрите. Наш биомчик Я здесь ни разу не гулял, если что. Я даже не знаю, что это за место. Лавомерки. Блин, они мне так нравятся, эти лавомерки, если честно. Я бы на них реально покатал себя. Могу на тебе покататься? Не, он не хочет. Смотрите, какой он сиенький такой. Прям. Но он когда в лаву уйдет, он будет Не будет вестись. Видите, трясется Так, вроде как, нужное количество золота я добыл Но у меня появился второй вопрос Я заблудился или нет? Потому что я тут как-то вот так вот хожу И мне кажется, что я реально заблудился, если честно Так, давай, давай, давай Ой, что-то подвисло А где выход-то, собственно? Вот, выход, отлично Где мой дом? Я хочу домой, если честно я хочу домой торговаться с пиглинами И быть уверен то, что я не сдохну Из-за кабанов Да, или пиглинов тех же Так Три стак это было, неплохо в принципе 20 слитков будет и это Как бы, как бы неплохой результат Так Тут видите, тут как бы Чуть-чуть жилы найдешь И уже как бы неплохо, неплохое количество Золота находишь Блин, как спуститься, у меня мало жизней я Могу, конечно, поесть Полностью вот так вот постоять, а он на меня агрится, но это уже около дома значит, раз он на меня агрится, нам по идее здесь и нахуй надо гулять или нет. Он на меня агрится не должен, у меня как бы это самое, у меня тут, подождите, что вообще за место, ребят, мне кажется я реально заблудился, если честно говорить. Это, конечно, очень обидно. Но это походу так. Походу, правда, заблудился. Вот это, конечно, плохо. Короче, ребята, непонятно. Тихо, тихо, тихо. Не нападай, пожалуйста. Я думаю, что-то, кстати, вижу. Новый бьем. И чё? да ладно да ладно это это, это их убежище этих пиглинов уйди отсюда уйди есть есть хорошо убежище пиглинов нашел я забыл как оно называется честно забыл я могу сейчас вот так вот опа блин не могу опасно таким заниматься блин кабан кабан кабан только тебя не хватало так, броня на мне есть, да? Блин, я очень ядскую, ребят Я очень сильно рискую Я, кстати, здесь пигленов не вижу Я могу сломать лампочку? Я, я лампочку могу сломать? Могу, спасибо Фонайки я хочу себе Хотя бы обычные Они крафтятся долго Потому что нужен железный слиток а, Извините Так, все, мы уходим отсюда, потому что сейчас жопа будет Сейчас будет жопа есть сколько золота Капец А они даже поняли то что я их у них украл Немножечко вещей Или нет Офигеть у них развалины конкретные Прям Прям развалины этот бастион развалины По моему так называется Он даже не заметил Он тут один вообще на... Все эти развалины Офигеть вот даже жалко, блин. Один охранник заид, блин, охраняет. та та та, -та, -та, -та, -та, -та, -та. А, да, нюхнется, походу. Блин, у меня даже голода нету. А, нет, сейчас будет, сейчас будет, нормально. Точнее, наоборот. Мне не нужно, чтобы у меня голод был. Так, здесь уже поприличнее чуть-чуть. Вижу золотой блок, но я его сломать не могу. Нужна железная кирка. Но я хочу сундучки найти, я хочу железо, железо найти. Это главная цель. Ну и золото тоже, в принципе, неплохая цель. Блин, ребят, знаете, почему не съёмная? Потому что я... Открывая сунки на меня в любой момент могут напасть либо пигмены, которые... Либо на верхнем... А, они внизу находятся, да? Вниз я, наверное, не пойду, ребят. Что слишком жестко. Хотя я хотел бы железо найти. Хотя бы эти самогодки железные. Кирка у нас пока что еще чуть-чуть есть. Хотя уже все. Блин, все, кирки нету. Блин, надо просто, ребята, донести ресурсы до дома. Это главная задача наша. Если этого не сделают, то это, ну, считайте, это все. Это все напрасно было. Все было глупо. Это все зря было. Столько стараний. Добывать это золото для гъебных пиглинов. Которую, блин, не могли бы мне дать обсидиан. Да ладно! Здравствуйте! А вы кто такой? Ну-ка. Все, координаты сфоткал, если что. И нормально. Я биом новый нашел, капец. Вот это да. Вот это я, конечно, далеко от дома ушел. Это явно не около дома. Блин, а что делать, ребят? Я реально я не хочу помирать здесь. Блин Ран, ран, ран, беги, беги беги. Твою мать ой, ой, Тихо, тихо, тихо, беги, беги, беги Пожалуйста, беги, потому что Не оборачивайся, беги Беги Быстрее, у меня еда есть, это главное Хотя бы еда есть Потому что э, Потому что если не было бы еды, то я бы уже не дошел Мне кажется ну, Блин, я очень далеко от дома Я даже не знаю, какие координаты дома, если что я молодец просто я просто самый настоящий молодец я даже не знаю что делать Фух. еще одна что ли крепость я в нее не пойду ребят извините но нет я хочу домой я хочу донести вот это до домой мне просто стрёмно понимаете я хотел добыть золото а в итоге заблудился сам не понял даже как Потому что вроде как далеко не отходил Но я заблудился, да Блин, здесь тоже Нифига нету То ли еще выше, то ли куда, непонятно Подожди, знакомое место Знакомое место, вот эту лаву я помню Я пару дней назад здесь был По-моему, это недалеко от дома Явно Кабан, иди отсюда, пожалуйста, у тебя еще не хватало Еще, он не один еще С друзьями Беги, твою мать! Беги, ешь, ешь и беги! Еще один кабан, твою мать! Вот мой дом, красиво, красиво, красиво! Беги домой быстрее, беги домой, красавчик, есть, <ustedÉ enfim> есть! Просто красиво, ребят, я просто дошел до дома, есть, все четко, четко, просто молодец! Я просто красавчик. И теперь мы а, миллиардеры гбаем. Вы просто посмотрите, 39 слитков. Это, конечно, не сильно много, как было в начале серии. Но в любом случае. Иди сюда. Раз, два, три. Ну и фиг с тобой. Давайте. Дайте всем, пожалуйста, люди. Добрые. По-моему, один дал. Нет, не дал. Блин, это был кусок душ. Дайте, пожалуйста. Падли Я сразу, видите, э, троим Потому что одному я не хочу Только одному скидывать Может быть, какой-то ш... Может быть, так будет больше шанса Не знаю Кабан, твою мать Я так боюсь блин. Один сидян есть Дай, Давай еще второй, пожалуйста Ну и немножечко еще поторгуюсь с ними дополнительно Есть, чувак ты красава Вот ты красава Вот ты, я тебе инспектую Вот держи еще два тебе Ты держи И ты держи Я оставлю себе наверное 12 Да я еще 5 тогда поторгую с ними Пятерочку да вот, держи И все Что-нибудь выпадет Не выпадет Я думаю железо не выпадет По-моему железо То ли, либо только в новых снапшотах добавили В новые 1.162 Либо они уже есть. И есть шанс, то что мне выпадет железо. Да, но это надо еще прочитать, кстати. Может быть, я лоханую сейчас. Ну, короче, пофигу. У меня, если что, на броню хватит. На полную. Давай. Ну и последний. И что же ты мне дашь? Песок душа, спасибо. Короче, ребят, вот такая ситуация. И, кстати, я сейчас только сейчас подумал... Мы можем заесть огненным заядом портал. Мы можем же огненным заядом это сделать. Это гениально. Это гениально. Мы сейчас сможем попасть в обычный мир, друзья. Мы сможем попасть туда, куда я давно хотел попасть. Офигенно. Раз, два, три, четыре, пять. И вот это все ставим. И два, три, все четко. И мы сейчас огненный заяд. И у нас готов портал Домой Точнее не домой А в какое-то неизвестное изменение под названием Обычный мир Да, За углем За железом В принципе как-то так да. В принципе ребята на этом мы будем заканчивать И в следующей серии мы будем Выживать в обычном мире И наверное В принципе добудем всякие ресурсы Что-нибудь здесь скрафтим Всякие приколюхи в будущем и, в принципе, на этом мы и закончим наши похождения. В принципе, на этом все. Всем спасибо. Пока-пока. И удачи. Пока-пока.